жалко ты пал ⁇ но я бля на меня всего 100 рублей для меня это очень много но ладно на брат Я просто днюха, я блять нахуй я дал тебе ладно оставь брат тебе тоже надо не благодари не благодари а ричард ричард мог бы дать гнюху на 50 рублей пожалуйста хотя бы 50 рублей прошу мне просто сейчас 103 рубль 102 рубля последних отдал игроку мистер Карпачо. не выдаем а в администратор что ли Здорово. Ну как ты. Сегодня мы с тобой прикинемся самым настоящим бомжом на Барвих РП. И не просто бомжом, мы с тобой станем попрошайкой, а также узнаем сколько может заработать на сегодняшний день попрошайка за один час на Барвихе. Для большей достоверности мы с тобой полностью снимем себя все наши аксессуары, переоденемся в самого обычного бомжа и отключим наш русский ник Мистер Карпачу, который в принципе и так практически все знают уже на нашем девятом сервере Барвиха Успенская. Чтобы больше быть похожим просто-напросто на моего фейка. У меня на балансе сейчас почти 170 миллионов рублей. И грузить все эти деньги на банковский счет займет достаточно большое количество времени. Поэтому мы со своих бизнесов снимем достаточную сумму для того, чтобы у нас на балансе было ровно 170 миллионов рублей. Так нам с тобой будет гораздо проще понимать, сколько же мы сможем реально на попрошайничать денег за один час. Ну вот и все, теперь я самый обычный, самый настоящий бомж. И мы с тобой первым делом отправимся в одно из самых населенных мест, а именно на вокзал барвихи, на спавн всех новичков, попробуем выпросить хоть немного денег у новичков проекта. И вот она наша с тобой первая жертва, у меня такое чувство что он стоит просто-напросто в АФК, ну что ж попробуем выпросить у него денег, пишем максимально с ошибками, максимально коротко, как в основном всегда это делают школьники, дай пожить денег немного на аренду, меня развели, как тебя развели, и тут я сразу же столкнулся с проблемой, новичок просто-напросто знает как передать деньги не знаю говорит ли он правду или просто-напросто зажал денег а вот смотри какой приодетый чувак уст под номером один я думаю этот дядя нам точно даст немного баблишка дай денег пж блин походу это админ нормально пытался выпросить денег у админа проекта михаил михаил дай денег пж ну пж Ну дай денег о Игорь, Игорь, дай денег пже. дай пж денег Игр. Понятно. Игорь и Диролл просто-напросто от меня смылись. Короче, судя по всему, нам с тобой ничего абсолютно не светит на спавне новичков, и попробуем с тобой отправиться к вору деталей. А вот и сразу довольно богатенький игрок нарисовался. Ну что ж, попробуем выпросить у него деньжат. Он просто-напросто нас с тобой игнорирует. Как будто нас здесь с тобой вовсе и нет. Да, обидненько. Пожжу, пожжу. Твой денег. Ну пожжу. А может, дядя Андрей нам немножко деньжат подкинет? Да не, дядя Андрей вообще, по-моему, все пофигу. Да, прошло уже целых 10 минут, и мы с тобой ни копейки не заработали. Ну что ж, попробуем отправиться в самое популярное, в самое населенное игроками место. А именно, в больницу города Барвиха. Уж там-то, я думаю, мы точно найдем кого-нибудь с деньгами. О, мистер Карпаччо! Жалко, ты поленый, но... Я, блин, у меня всего 100 рублей. Для меня это очень много, но... Ну, ладно, на обрат. Просто паленый Карпачо. Паленый. Сразу понятно, чувак принял нас с тобой за фейка. Спасибо. Блин, Дмитрий просто красавчик. Если ты смотришь этот ролик, я передаю тебе огромный привет. Ты просто красавец. У пацана абсолютно ни хрена не было денег. У него было всего-навсего 102 рубля. И он не пожалел отдал все свои последние деньги паленому Карпачу. Ричард, Ричард! А еще у него днюха. И он тут же побежал сразу же просить деньги у кого-то другого. Отдал последние мне и побежал попрошайничать сам. Это просто лютая дичь какая-то. Прошу. Я просто сейчас 103, ой, 102 рубля последних отдал игроку мистер Карпачо. Не выдаем? Блин. А, вы администратор что ли? Но на самом деле мне очень понравился его жест. И тут я решил а -а -а. благодарить каждого, кто даст мне хотя бы немного что? денег. Нифига себе! Передаю ему десятку. Нарезал. Спасибо тебе, что ты мне помог. Отдал последние свои деньги. Нет, много кому помогало, мне добро не возвращается. Ничего, на этот раз она к тебе вернулось. А? Что? Чего? После такой дикой шумихи я решил не задерживаться в больнице и отправился в еще одно населенное место а именно на рыбалку. Олег, дай денег пыжи. Мне на удочку не хватает. А сколько тебе не хватает? 2500. И он с легкостью дает нам с тобой 2500 рублей. Красавчик Олег, огромное тебе спасибо. И тут же я решил его сразу же отблагодарить, но он просто-напросто куда-то смылся. Ну а я тем временем решил еще попросить денег устречного мне пожарного. После чего тут же появился рядом тот самый Олег, который только что мне давал деньги и сказал не давайте ему бабки, ведь я только что дал ему несколько тысяч рублей. Но я отблагодарил парней за то, что они мне все-таки помогли. Почему бы нам с тобой не отправиться в казино, ведь там там всегда полно людей, а именно с деньгами. Тут же я встречаю двух инкассаторов, двух работяг, у которых я решил также попросить немного денег. Кит Шалым, Б. Махалай, Махалай я ни хрена не понял, честно говоря, ну да ладно. Может попробуем испытать удачу в самом казино? Тут меня встречает Дмитрий Колесников, который, судя по всему, просто-напросто меня узнал. Мне не удалось, судя по всему, его обмануть, хотя я ему и сказал, что я всего-навсего подражатель того самого мистера Карпачо. но, к сожалению, видимо, не прокатило. Но зато он нам с тобой сразу же отвалил целых 50 тысяч рублей. Да, скорее всего, это именно в силу того, что он меня узнал. Но в любом случае, огромное ему спасибо. Также я решил его отблагодарить и сразу же свалил из этого казино. Испытаем удачу на дальнобойщиках, ведь они такие же работяги. Алекс, дай денег немного, пыжи. Меня развели на бабке. И Алекс нам дает целых 4 тысячи рублей. Огромное спасибо Алексу, он просто красавчик. Самый настоящий, добрый и честный работяга. Судя по всему, у него довольно невысокий уровень, ведь он пашет на дальнобойщиках в самом дешевом скине, и я думаю такого парня явно стоит отблагодарить. Также подгоняем ему 50 тысяч рублей, снимаем их с нашего безака и отправляемся дальше. Опа, а вот и интересный пацанчик на довольно неплохой тачке, может он нам немного поможет? Да нет, он нам посоветовал отправиться в аренду и взять бесплатный скутер, с намеком на то, что нам деньги совершенно не нужны. А вот и еще два парня. Дайте денег пжи. ха понятно, тут уже и без меня выпрашивают деньги. Судя по всему, Дима явно недоволен, ведь всего-навсего за одну минуту его уже успели задолбать два попрошайки. Ну дай денег, ПЖ. Та нету у меня. Но так-то мы можем и твой скин, по идее, продать. О, рыбаки, как вас много. Дайте кто-нибудь денег, ПЖ. А ты работать не пробовал. Да блин, меня кинули. яку продал за косарь. Хотел за 20, но чувак меня обманул. Ну и жадины. Жадены. А у меня бугати дива. Ладно, попробуем еще разок вернуться в больницу. Дай денег, пжи. Сколько? Сколько не жалко, давай. Меня кинули, на бу Очень денег надо. Яку продал не за 20, а за одну тысячу. О! О, а тут уже и Рафаэль подтянулся, у меня всего 4000 на руках осталось, ну понятно. О, а вот и Рафаэль нам немного помог, да и Ваня нам подогнал неплохую сумму денег, почти все, что у него оставалось. Блин, вот который раз я убеждаюсь в том, насколько у нас на Барвихе приятная, добрая и теплая аудитория. И в целом атмосфера. Ничего подобного я никогда не встречал ни на одном другом мобайл крмп. Конечно же мы с тобой с удовольствием отблагодарим этих обоих ребят и передадим им большой привет в этом ролике. Мне очень нравится, когда появляется целая куча вопросов после того, когда я им взамен на их небольшую помощь начинаю сразу давать по несколько десятков тысяч рублей. Ну вот кто-то даже начал всем доказывать вокруг то, что я не я, а просто-напросто фейк. А мистер Карпачу можно не делать. Ну, конечно, я, в принципе, на это и рассчитывал. Глупо было бы ходить и попрошайничать деньги в моем обычном прикиде. Короче говоря, по итогу, по истечению целого часа времени вот этого попрошайничества нам с тобой удалось заработать 89 374 рубля. Данная система реально работает. Я никого ни в коем случае не призываю этим заниматься. Мне было просто интересно посмотреть на реакцию людей. Плюс ко всему, я абсолютно каждого отблагодарил еще больше суммой, чем они мне дали. И каждому опять же передаю большой привет и хочу сказать огромное спасибо за вашу отзывчивость, за вашу доброту. Я очень рад, что у нас на проекте по-прежнему существуют такие игроки и их довольно много. Именно из таких людей строится все наше целостное комьюнити. Ну а если тебе заходит такой контент, если тебе реально прикольно, если тебе нравится, то напиши мне об этом в комментариях. И если ты захочешь и этот видос наберет достаточно хороший положительный актив, то мы с тобой залетим в следующий раз совершенно вообще на какой-нибудь другой сервер, без админки, без денег, без ничего, создадим новый акт и, естественно, под другим ником. И посмотрим, сколько реально там сможем мы с тобой напопрошайничать за один час. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!